Всем большой привет! Снимаю нестандартное видео о том, как быстро и просто похудеть без всяких диет. Я не сторонница диет. Речь пойдет о разгрузочном дне. Как вы видите, разгрузочный день на чае, это зеленый чай. Не просто чай, этот чай надо делать с молоком. Все делается очень просто, для тех, кто не хочет заморачиваться, у кого нет времени, у кого нет желания и денег тратить свои силы на какие-то дорогие диеты, тратить время, свое здоровье убивать. Всем рекомендую попробовать. Очень простой рецепт. Надо всего лишь заварить чай зеленый, как вы привыкли заваривать. Вот я его уже заварила. Я заварила тут его не очень много. Просто чтобы вам показать. Наливаем зеленый чай. Примерно половину кружки. Вот так вот. А, причем этот рецепт хорош. И в горячем виде, в теплом, и в холодном. Он очень вкусный, он быстро убивает чувство голода. То есть с этим чаем вы вообще никогда не будете голодными. Наливаем молочка. Половина кружки. Все это надо перемешать и пить. А надо пить, когда вы испытываете чувство голода. Молоко примерно 2,5% жирности или 2% жирность, без разницы, но все-таки надо, чтобы оно было немного питательным, поэтому совсем обезжиренное брать не стоит. Мне очень нравится этот рецепт, он очень вкусный, сюда не нужно добавлять ни мед, ни сахар, иначе это уже будет совершенно другой вкус. А вот в таком виде он очень полезный, это также мочегонное средство. А поэтому столько, сколько вы пьете молока с чаем вот этого, надо столько же выпивать обязательно воды. Так весь день. И за один день можно потерять а, где-то в среднем 1 килограмм. Если устраивать два дня в неделю разгрузочных на таком чае, а, то можно ну, прилично скинуть свой вес. Так что всем спасибо за внимание, а всем приятного чаепития!